Всем привет! С вами Светлана. И сегодня у нас посылочки с AliExpress. Здесь а, маникюрные посылки и стекло на телефон. Давайте начнем со стекла. Стекло пакуют прям как будто это телефон. Пенопластовые коробочки, все заклеено, все добротно. Вот я вскрыла упаковку. И здесь у нас стандартный набор. Это само стекло, это для мужа на Honor 7 Pro. Вот оно. И э, салфеточки две штуки для стекла. Здесь, в принципе, ничего не нужно. Царапины, кстати, есть, но это, я думаю, пленочка. Наклеим на телефон и я вам покажу. Стекло приклеили очень удачно с первого раза. А, и, кстати, эти царапинки, они были на пленочке. Поэтому ну, стекло добротное, хорошее. Смотрится как в литое. Подошло очень хорошо все. Следующая посылочка. Здесь должны быть кисти. Набор кистей для маникюра. Сейчас посмотрим. А, вот они, да, пупырчатая упаковочка внутри. прям вместе с бумагой. Так, все. Больше ничего нету. Подарков никаких не положили. За то, что три месяца ждешь посылку. И вот он набор кистей. Вот так они выглядят. Здесь у нас получается 9, да, нет, 10, 10 штуках. Прям на любой вкус и цвет. Так, сейчас скроем. Скрыть прям вообще не просто, добротно упаковали. Тут прям с заглушкой такой пакет до меня никто не лазил однозначно. Так, смотрите, вот они кисти. Тут еще каждый, у каждой индивидуальный чехольчик получается пластиковый. Сейчас посмотрим. Меня как бы очень интересовали тонкие кисти для прорисовки места возле кутикулы. Но здесь прям... Ой, я вот эту кисточку вообще взяла бы для масок, для нанесения. Смотрите, она прям создана для этого. Для маникюра точно нет. Если только вот стряхивать блесточки... Какая-то кисточка с металлическим наконечником. С маленьким круглым. Я, честно говоря, даже не представляю, для чего она. Наверное, рисовать... А, точечки ставить, скорее всего. Да, девчонки, если вы делаете маникюр, напишите, пожалуйста, для чего вот эта кисть и вообще как вы их используете. Со скошенным краем вот кисточка. Они довольно плотненькие, кстати. Прям вот такие плотные-плотные. Эту кисть беру для бровей, однозначно. Они все для маникюра, но мне такие вот не нужны, широкие, большие. Я там не профи, я не рисую, и никому не делаю. Смотрите, какие две классные тонкие кисточки. Я вот, мне вообще по сути нужна была одна вот такая. Вот это вот прям самое то, прорисовочка вот возле кутикулы, вот этих всех мест по бокам, вот, она мне и нужна. Ну, в принципе, все хорошие. Вот эти вот смело можно использовать для макияжа, честно говоря. Мне нравится вот по ощущениям. Здесь, скорее всего, ну, не скорее всего, сто процентов искусственный волос. Но, тем не менее, очень добротные. Ничего, вот так вот выдергиваю, волосики не высыпаются. Хороший набор кисточек. 88 рублей, по-моему, или 82, что ли, он мне стоил этот набор. Ссылочку оставлю в описании на все продукты. Я довольна. Прям вот вообще класс. Следующая посылка это 100 штук вот таких вот э, как бы тканых, нетканых салфеточек для обезжиривания ноготочка. Вот. Тут их должно быть 100 штук. Я, конечно, пересчитывать не буду. В упаковке. Обезжиривайте тем, кто снимает липкий слой, они там вообще копейки стоили. Вот одна полоска. Ну, ткань, вот эта сама по себе, мне кажется, похож на влажные салфетки, но только она сухая. То есть обезжирить ноготочек, снять липкий слой они вот всегда нужны. Но ворс, кстати, вот из них все равно лезет. Не знаю, видно вам или нет. Я не знаю, как это вот волоски все равно из этих полосочек лезут. Посмотрим, как это будет в использовании. Видео я уже говорила со всеми маникюрными делами с Алиэкспресс. Я обязательно сниму. И еще одна маникюрная посылочка. Здесь что-то типа блесток, мне кажется. Я заказывала. Так, вот, даже с кисточкой. Такой пакетик. И здесь есть кисть, такая как для макияжа, для глаз. Дешевый самый, знаете, такие бывают. Так, достаем. Вот кисточка. Ну, видите, обычная такая. И баночка. Это блесточки. Они должны быть розово-золотистыми. Сейчас откроем. Все запаковано, в принципе, хорошо. Даже не открыть, не поддеть. Вот открылись. Да, это сухие блестки. Очень красивые. Наверное, можно и как втирочку использовать. Вот они как выглядят. Видите? Наполнена баночка, правда, где-то на одну треть. Вот на бумажке видно хорошо, что из себя эти блестки представляют. Но красиво. Буду... Пробовать в маникюре. Они все мелкие, одного размера. Как пыль, прям очень мелкая. Наверное, скорее всего, это втирка. Я попробую как втирку и посыпать тоже. Попробую все вам потом обязательно покажу. Нет, ну раз здесь кисть, но ну, логично, что это втирка. Я еще никогда не пробовала. Будем экспериментировать. Попробовала я сделать втирку эту. Вообще смотрится классно, смотрите на свой вот нюдовый розовый лак положила сверху базу. А в базу не суша ее сразу втерла вот этой кисточкой, которая в комплекте. прям вот так вот набирала, стряхну и втирала кисточкой. Потом в лампу топ и еще раз в лампу. Вот так вот здорово получилось. Два ноготочка сделала. Сейчас покажу вам вблизи. Вот, девчонки, как смотрится втирка. Вот другой ноготочек. Оно, правда, потом по всей кутикуле вот так вот залезает, но я убирала пилочкой потом, потому что кисточкой не удалось смахнуть. Ну, в общем-то, здорово. Очень красивая втирочка. Довольно симпатично смотрится. Вот при дневном свете. Вот такие посылочки дошли ко мне через 3 месяца, они тоже вот эти все шли какие-то ровно 3 месяца, сегодня прям был последний день уже можно было смело перед походом на почту открывать спор какие-то почти 3 месяца. Но ну, слава богу, пришли. Ну, и а на этом все. Спасибо, что смотрите. Если вам видео понравилось и было полезно, обязательно не забывайте ставить лайк. Пишите свои комментарии. А я с вами прощаюсь до следующих видео. Вся полезная информация в инфобоксе. Все ссылочки на продукты и мои контакты. До следующих видео. Пока-пока.